Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Так, вот, я немножко колец на навыбивал. Видел вот о, китайские ролики, короче, интересные такие, что они точат кольца. Я давай создадим. У меня есть 5 колец. Сейчас создадим кольца еще. Аксессуары, если у меня свет не вырубят. Любые кольца. Драг камень нужен. Печать. Ого, печать урка. Давно это кольцо добавили, а что надо это восстановление хп? Прикольно, мы зелененький создадим. Видим, нужен драг камень, которого у меня очень мало. Создаем на все, что есть, драг камень. и посмотрим, сколько у меня получится колец. Получается 9 колец. Создаем 9 колец. Короче, метод заключается в том, мы точим, если ломается колечко, 2 колечка. Нет, так не пойдет. Давайте вот так, да, наверное, попробуем. Сразу на 2 заточим. Что у меня там по точкам? У меня тут точки есть. Посмотрим. Сейчас. Блэсс точка нужна нам. Так, точек нету. Создадим. Получается 9, 5, 14. Короче, дать тридцатку точек. Слушайте, через одно. Через одно надо закинуть. Вот так. О, Во, погнали. Смотри. Ну и докидываем там. Так, и на два сразу. Килим. Двадцать восемь точек. Нихера себе. Точим на 2. Так, видим, что... Короче, суть метода в том, что... Мы сейчас будем точить вот эти кольца, пока они два раза не поломаются. Два. Короче, два раза должны сломаться кольца. Так, раз. Два. Вот оно должно на 5 сейчас зайти. А ну, зайдет ли оно? Поставьте на паузу и напишите в комментариях. Сыка, метод хуйня. Давайте еще одно туда. Кольцо осталось, как бы. Сколько? 240? А че с... Че с ценами? Алло, блять. Вы че, ебанулись, что ли? Блэска 240 стоит. 350. Ну, блядь, ради эксперимента. Если получается 240. Блин, ну цена такая же получается. Но все равно дешевле так. Покупаем одну такую. Ну, 240 это дорого, это писец дорого. Но метод, короче, не рабочий, но его нафиг. Возможно, я не так делаю, но пофиг. Такое. Китайцы, конечно, они, но ну, у них там своя система всего этого происходящего. Них. Мы ее <с> За 300. Так, 349. <с> Прогнуло, прикольно. Мы еще в наварщике немножко. Так, создаем. Плюс 3. Да ну нахер, короче, это херня. Этот ВБР вонючий, вообще, короче. Чтобы успокоить нервы, мы покрутим алхимку. Может в алхимке повезет. Я плащу хочу. Он скилл реза. Он нормально скилл реза дает и защиты на один больше. Надо желтое свечение ловить. Успокоим Опа Так, это чё у меня есть уже? Да, я добавил Чё оно? 76, 9 да? Ну, по идее, первый слот не должен попадаться Чё себе, блядь, Это чё, это кто такой? Чем в колу идёт или чем? Чё? чё это за Игнорирование, снижение урона. Интеллект. Цена все ниже и ниже. Ну, Блять за 100 это неплохая цена. Ну, не знаю, мне нравится. Луна мудрости можно поточить, если выпадет. Или вот в коллекцию добавить ее. Ну, пачки. Защита. Угу. Так, ну что. Ну ч ⁇ повезет мне или нет, то, что столько колец просто принес жертву. И погнали. Так, короче, я удаляю эту игру нахуй. Так и заканчивается история. Ведь у него лицо какое злое, потому что игра говно. Ничего страшного, все будет хорошо. С вами был Розе, всем благодарю.